Я люблю распахнуть свои окна навстречу рассвету И подставить ладонь под струящийся солнечный свет, Полной груди удохнуть ароматы душистого лета И прогнать словно сон мысль от щетности прожитых лет. Я люблю шум дождя и янтарную тихую осень, По аллеям пройти Шелестя разноцветной листвой И в мечтах уходя в небеса В их озерную просень Вновь суметь обрести Свой утерянный где-то покой Я люблю в холода Слушать вьюг заунывные песни Пить малиновый чай И смотреть на танцующий снег Как зимы вражба Чище делает мир и чудесней. И понять невзначай, Что счастливей минут этих нет. Я люблю взору луны И мерцанье ночных бриллиантов, И цветущих садов Бело-розовый нежный наряд, Сладкий запах весны, Дивный звук соловьиной сонаты, Простоту главных слов, тех, что, глядя в глаза, говорят. Я люблю эту жизнь и ценю, как большую награду. Благодарно встречаю каждый новый подаренный день, Небо вечного синь, и надежда, и смысл, и отрада. Я превратность прощаю Судеб наших незримую тень.